Всем привет дорогие друзья, наконец-то снова видео, сегодня у нас опять инкубация, сегодня хотим получить, ну попробовать бегунки вылупиться у нас или нет с нашего яйца, сейчас пойдем в кулятник, соберем яйцо не собирал его это яйцо два дня или три даже. Что-то такое уж не помню. Около трех дней, короче. Вот. Они все несли, несли яйцо. Ну, чтобы не хранить, она там вроде сена, и она так сядет, то посидит, то погреет их. Ладно, сейчас все увидите. Не переключайтесь. Что там делаешь-то? глушитель это? Что это такое у тебя кость? Глушитель, да? Гуслак. идем пятник взял короче такую тряпку чтобы друг по другу яйца не бились пойдем соберем посмотрим что там так ну что девочки уходите отсюда Фу, всех разогнал ой, у прям... нас яички лежат Будем считать, сколько у нас тут. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ох ты, сколько! 8, 9 10 12 штук ребят 12 штук сейчас и заложим вот. потом посмотрим Новоскопирование. скопирование что там оплодотворенная чуть нет сейчас жена их немножко протрет больше нету, да, все в одно гнездо снеслись ну вот в течение двух дней еще попробую наберу и подложу просто в инкубатор чтобы побольше немножко из было шансов больше, что было так, ладно, идем и... так, ладно идем, ребята, протирать яйца мыть не будем, просто протрем немножко важных тряпочков все, не приключайтесь. так, ну вот, протираем яичко так, чтобы более-менее было чисто, да Mm -hmm. Mm -hmm. Немножко только Ну пока не будем закладывать, пускай mm -hmm. еще полежать дома немножко. Сейчас их вымоем немножко. Да тогда ну, вот мы, кстати, ребята, инкубатор. Купил гигрометр. Все-таки сейчас влажность у нас показывает. Минус девять процентов. Температура 37,8. Ну, сейчас еще чуть, чуть подбавим, чтобы было 38 температура на первой закладке. Вентилятор, ребят, поставил. Сейчас покажу. Быстро... Вот, ребята, вентилятор такой от компьютера. Пригоняет воздух. Ой. Так, да? ладно. Ну что, мой? Потом посмотрим. Еще включусь, как будем залаживать. Заклад. Ну, как, да, заклад... Закладывать, залаживать. Вот, влажность почти сто процентов. 99 процентов. Ну, видно, что стекло все запотело, нормально, вентилятор хорошо работает. А вы пока не приключайтесь, ребята, сейчас, по-моему, яйца и будем заклад. Чего? С Богом. Давай держать. Ох, как тут горячо для них. Так. Закладочка, ребят, ближе к середине ложи сначала, потому что середина лучше прогревается чем бака хотя вентилятор сейчас стоит но все равно Давай. у нас получилось 14 езд да? да в течение двух дней мы еще доложим сюда сколько снесут чтоб, чтоб просто так не гонять а потом еще положим не через семь Куриные, куриные еще чуть-чуть положим. Так, ну чё, тогда не я вот знаю, получится вот. что-нибудь, не получится насчет вот куриных. Да? Все, давай с Богом. Так, вот это. Uh -huh. вот это. Uh -huh. так влажность. Сейчас подымется пока 68 процентов температуры 35 и мы открывали сейчас он нагреется температура будет 38 3 первым сейчас яйцо прогреем сначала потом снизим до 38 Первых два яйца что были так ну все ребятки яйца заложили Сейчас покажу вам какая температура пока у меня смотрите какой ребят еще градусник нашел обоводный градусник длинный такой прям до самого яйца ну, и за ленточки подмотал ну, потому что посмотрел один градусник он тот который там лежит пишет что 38 и 5 температура тут 37 и 9 на этом вот а на этом 30 38 короче думаю пускай будет пока 38 температура кому датчику верите либо электронному либо вот этому градуснику либо он тому тому вообще непонятно что-то выше показывает там показывает на тот тот градус не покажут 38 сейчас плохо видно 38 и 5 это 37 и 9 это 38 так что думаю ну они почти одинаково показывают думаю буду смотреть все-таки по электронному ну и так этот подглядывать всякий случай влажность у нас 70 процентов вот себе с интернета скачал табличку такую вот. вот такая табличка примерный план инкубации утки вот первый день у нас и вот я записал уже сегодня у нас 29 марта температура должна быть 38 тридцать 38 и восемь вот, и влажность 65-70. Ну, у нас вот как раз влажность сейчас 70. Ну, все, будем ждать авоскопирование. Авоскоп сделаем на 10 день, да, получается. Тут. Ну да. Такую же счет вот, с кем качал инкубация кур. 21 день. А, ну, тут 22 написано. 22 это там ждать, если вдруг что. Просто хочу попробовать, ребята. 28 дней вот это утка получается сейчас два дня еще буду докладывать вот есть два дня что то решил доложить еще и утиных побольше ну чтоб что то мало короче вот в течение двух дней еще доложу ну ладно инкубация чуть-чуть продлится там у меня на пару дней да, получается еще хочу на какой на седьмой день заложить куриное яйцо и примерно смотреть температура в принципе одинаково 30... 38 37 и 7 принципе, влажность только вот что на 10 градусов ниже надо но попробуем чтоб инкубатор просто не гонять будет такой эксперимент выведется все вместе куриные или утиные так ради интереса посмотреть вот ну, что детки растите большие или маленькие не знаю что получится то получится ребят я никого не, никого не учу просто это снимаю видео так как сам думаю вот. что получится увидим дальше ну а вы не переключайтесь ждите следующего видео кстати следующее видео после этого будет видео про рыбалку на рыбалку я уже сходил и там снял небольшой отчетик такой тоже выложу наверное, через день после этого видео или через два потому что пока сделать его зарендерить надо ладненько все не переключайтесь. а завтра кстати я опять еду на рыбалку так что будет Два видео про рыбалку на этой неделе, скорее всего. Ну, либо на следующий там одно видео будет. На этой, а на, на... на следующей неделе еще одно будет. Ладненько, все, давайте, ребят. До скорой встречи. Не забудь подписаться.